Меня зовут Кравцова Нона, и на данный момент я живу в Чехии. Мне 44 года, и я заканчиваю первый курс астрологии у Лидии Байко. На курс меня привели поиски, поиски себя. Мне хотелось разобраться в себе, Хотелось разобраться в том, почему у меня внутри происходят такие процессы, с которыми я не могу справляться. Также мне хотелось узнать о своих талантах, о том, что мне мешает в жизни жить лучше, счастливее, заниматься тем, что мне хочется, чем нравится. И на первом курсе по астрологии мне было очень интересно изучать себя. Я о себе узнала очень много нового интересного увидела один свой маленький талант который сейчас начинаю успешно применять кажется у меня получается я даже не ждала что во мне это есть но у меня получается курс лидия выбрала потому что в нем очень много разной информации курс очень огромный очень интересный и я ни на минуту не пожалела что выбрала именно лидию Байком. знакомиться с собой очень интересно это увлекательное занятие я буду продолжать дальше и пойду на второй курс обучения.